Есть разные типажи сознания человека. И вам нужно знать, в какой вы находитесь касте, чтобы правильно выбрать мужчину себе под стать. Ну, выбрать мужчину из своей касты, скажем так. Я сейчас вам расскажу, какие касты бывают. И э, расскажу про основные ценности в каждой касте. Ну, а вы сами сделаете вывод, э, в какой касте вы относитесь. Ну, вот. Может быть так, сразу вам скажу, что вы по душе более высокой касты, чем вы живете сейчас. И э, это говорит о том, что э, вашу природу в детстве из-за воспитания подавили. То есть, например, вы можете быть из касты воинов по душе, ну, а ведете себя как каста земледельцев, потому что вас загнобили в детстве как-то. Вашу силу сжали, обесценили как-то, заблокировали. Вот. Значит, первая каста – земледельцы. Основная ценность в этой касте – это безопасность, стабильность, сохранение того, что есть, размножение, то есть продолжение рода. Безопасность стабильно сохранить то, что есть и размножиться. Вторая каста торговцы. Основные ценности этой касты это комфорт, наслаждение, развлечение позитивные эмоции, приумножение и сохранение того что есть. То есть торговцы они не только сохраняют, но они еще и добывают. Вот если вы познакомились с мужчиной-земледельцем, он вам скажет, да мне так все устраивает. Мне устраивает, что там я работаю, зарабатываю, например, 500 долларов. Мне это устраивает. Скорее всего, он земледелец. Продолжение рода является ценностью, но не основной, не на первом месте. То есть если мы берем земледельца, то земледелец говорит, главное это дети. Ну да, а торговец говорит, нет. Дети хорошо, но это в дополнение к главному. Главное – это комфорт, главное – это успех, скажем так, можно сказать так, у торговцев. Да? То есть прибыль, привлечение нового. Торговцы зарабатывают деньги для того, чтобы обеспечить комфорт. Вот запомните, это очень важный момент. Потому что воины зарабатывают деньги для того, чтобы показать, что они самые лучшие. Там больше нарциссизма, скажем так. Следующая каста – воины. Это не те, кто воюют да, или в армии служат. Это те, в приоритете которых является развитие их личности. Навыки, знания построение каких-то систем, там, инновации различные. Воин хочет быть лучшим в своем деле. Вот. Если у вас есть такие вот амбиции, да, то вы относитесь к асте воинов. Воины хотят, чтобы их дети тоже были лучшими, даже не спросив их об этом. Да? Потому что они автоматически детей осоздастляют собой. То есть, если я крутой, то дети должны тоже быть крутыми, не ниже. Но вот если мы рассматриваем комфорт для торговцев и продолжение рода и безопасность для земледельцев, как их ценности, то для воина важно развитие, расширение его воли, скажем так, его влияния. То есть самовыражение, вот как бы правильное слово, выразить себя через работу, через отношения, проявить себя. Вот если вы хотите быть на виду, хотите быть не просто успешной, а еще и чтобы внутри вы были удовлетворены тем, что делаете. Потому что многие путают успех торговца и успех воина. Воин хочет быть успешным для себя, а торговец, чтобы его другие оценили. Это кардинальное отличие. Есть, воин даже может противопоставить, что мне пофиг, что про меня говорят, главное, чтобы я чувствовал, что я занимаюсь как бы, тем, чем как бы, я хочу. А торговец мне скажет так, он скажет, «Ну, "Блин, важно, что про меня думают, я не хочу, чтобы про меня плохо думали как-то. Или думали, что они неуспешны. Вот, торговцы, они зависят от общественного мнения. Войны нет. У них больше свободы. Вот. Следующая каста – это правители. Вот. ну Как вы догадались, это а, те люди, которые предназначены для управления другими. То есть, это большие корпорации, это большие какие-то проекты, это страны, государства, большие системы. Вот. Правитель э, может видеть, прогнозировать, э, предсказывать, э, и он чувствует, как эту систему сделать, чтобы все работало. То есть, он без системы, без подчиненных не чувствует себя реализованным, не будет счастлив. Ну, и обычно правители – это те, кто э, вначале были воинами, потом как-то прокачались, развились и стали правителями. Что самое главное для правителей? А, правители думают уже не только о себе, они думают и о других людях. Вот. Им хочется, чтобы все работало четко, слаженно, эффективно. Эффективность системы – если вот воин просто самовыражается, то правитель хочет, чтобы все было, как он хочет. То есть вот как бы такое, такая претензия, такая амбиция на знание, как правильно вот у них присутствует. И это не нарциссизм там, или там, тирания или что-то еще. Это такой типаж, скажем так, тип души. Ну, как вы понимаете, вот если мы рассматриваем правителей, это все люди, которые руководят большими системами. От систем коммерческих до систем государственных и даже религиозных систем. Последний типаж, он как бы немножко относится в стороне, назовем этот типаж «Маг» не очень подходит для отношений в традиционном понимании, потому что для мага самое важное – это свобода как ценность, свобода, познание, познание себя и внешнего мира. Ну, обычно, если вы мага встречаете, то это не про отношения. Вот. что со всеми остальными, то есть первые три типажа земледельцы, торговцы и воины, они, в принципе, настроены и способны создать устойчивую семью. С правителями немножко другая история, потому что наличие власти и возможностей, и, и при этом, если отсутствуют морально-нравственные принципы, то семья в традиционном виде там не получится. Вот. Маги, в принципе, это не очень-то и хотят семью создавать. Для них это является ну, необязательной задачей. Вот. Так сотрудничать вместе, быть партнерами в каком-то деле, в каком-то исследовании можно. Вот. Но маги это не очень про семью, скажем так.